Всем хорошего дня, с вами самостройщик Леха, и сегодня покажу, как я делал подпорки и распорки для своей крыши. Ну, погнали! Любая крыша долго не простоит, если на ней не установлены подпорки или распоры, поэтому я тоже об этом задумался и сейчас я покажу, как я разбил нагрузку, которая будет передаваться со стропил на угол прогиба. Так как я все устрою один, то и приходится выкручиваться при монтаже тоже одному, а в данном случае я балки крепил Сначала с помощью катанки, ну то есть э, проволоки для сварки, подвязывал их к балкам, чтобы они хоть как-то держались. Ну а потом уже брал э, швуповерт и их накручивал к балке. Ну, это было крайне неудобно, но в принципе брать не приходилось. Эта доска находилась где-то на 3 пятых длины всей лаги. Зачем я креплю эту доску? Эта доска как раз будет разделять, ну, условно говоря, всю стропильную на две части. Почему условно? Потому что она находится не совсем посередине, а где-то на, чтобы доску разбить на 5 частей, то есть большую лагу как раз на вторую пятую снизу. То есть я брал эту доску 200 на 50, крепил ее снизу, то есть вот готовый вариант. Ну, готовый вариант хорошо, а теперь подробно. То есть Креплю ее сначала на катанку к самим стропилам. Где-то ну, чуть ниже середины. Ну, потом подымал ее. А на стыке я не стал брать а, то есть нахлест, так как я уже с каждым последующим шагом все опыт не опыт не становлюсь. Я сделал квадратный запил. Ну, если я вам детально все это покажу. Естественно, без мастики мы не обходимся. Только сейчас я сознал, для чего вообще нужна мастика. Мне там Ребята, спасибо вам, объяснили зачем. Но я что был молодой, наивный, поэтому я мазал в принципе все. А вот как раз тот самый взор, если я вам покажу. Как видите, я его использовал такой буковкой G. Ну, то есть, одна часть держит одну сторону, а вторая часть вторую. Чем делать нахлест на пол доски Но крепила также с помощью комбинированного способа любимые гвозди и желтые саморезы. То есть вот такой нахлест. Сейчас увеличим, покажу вам более детально. Смотрите. То есть видите, там также был комбинированный способ: два желтых с каждой стороны и по два гвоздя То есть нахлест делать не стал, получилось бы, что я с каждой по ну, каждую доску только на пол про. Постойки прикрепил доску. То есть я потом получается, как бы так сказать, по-русски. Ну, сделал не по одному гвоздю, а по два гвоздя и по два желтых самореза. Ну, в принципе, видите, там дозоры почти пол сантиметра. Смотрите, как я исправлял ситуацию. Я с помощью спины получается максимально прижимал и стал деревянную подпорку. Видите, зазор исчез. Ну а теперь уже брал дрель, потому что шуруповерт я постоянно ушатывал. Ну, как ушатывал, я ронял, получается, его вниз и ломался аккумулятор. После того, как я наживлял золотосморезы, то есть от этого распора полсантиметрового уже не было между доской и стропил, я уже взял гвозди. Ну, а теперь эту доску нужно подпереть. Я нарезал где-то метровые доски и вырезал их под углом. Сейчас поближе, более детально. Вот так выглядит готовый вариант уже сборной опорной системы. Именно под лаги. Ну а теперь более подробно. Смотрите, я брал эту доску и не под самой идеально под, под лагой делал, а, получается, подпорку, а, а немножко отступал 5 сантиметров в бок зачем ну, так нелогично я поступил Сейчас расскажу получается если бы я делал идеально под лагой то там у меня было бы две проблемы первая проблема идеально ровно под лагой а, находился часть верхушки обрешетку чердака а вторая проблема это вот это бы подпорка я смог бы только на один гвоздь либо на один саморез под боком а, через прохождение этой доски и в саму стропилину вкручивать. Ну и получилось бы, что вся эта подпорка держалась бы на одном саморезе или гвозде. Поэтому я решил сделать, ну, для себя же делаю, как-никак, отступить от лаги 5 сантиметров Таким образом, вот сейчас более детально показываю, подпереть. Делался по уровню, чтобы нагрузка отдельно ровно уходила. а да, чуть-чуть не забыл. Нагрузка уходит. Э не куда-либо там, на этот на обрешетку, а на балку. Помните, которые балки я именно положил боком, а не плошной. Чтобы часть стропильной нагрузки уходила через них, а потом передавалась по стенам. Вот видите, если бы я не ступил 5 сантиметров это подпорка лела бы прямо на обрешетку. Ну и получилось бы не то, чтобы некрасиво вообще, как ну как шараш-монтаж. То есть я не, ну, готов согласиться, что делаю неправильно будет возможно не работать, но я просто уже из логики следовал. Да, кстати, а в чем еще загвоздка была, монтировал все это целые сутки, получается сутки одну сторону, сутки другую. Проблема была в том, что, как правильно кто-то подметил, логи-то неровные, и под каждую приходилось делать свою подпорку. Оставалось три дня, решил ускориться, позвал друга вот в кадре друг анатолий работает спасателем поэтому пришел помочь мне спасти меня успеть сделать крышу до дождей сейчас мы будем делать а, нижнюю часть стропилы то есть стягивать между собой мы натянули две нитки путем замера в конце и в начале и сейчас прямо по ним будем крепить получается мы скрепляли лаги с двух сторон этими же досками 50 на 150 Сначала набивали гвозди, чтобы лаги держались на одном уровне, прям по ниткам. Да, кстати, я даже не представляю, как бы я все это монтировал один. Поэтому талян мне прям очень выручил. Сейчас вы еще не раз увидите, но об этом позже. Получилось, натянули нитки от начала до конца, и просто по ним, буквально 2-3 метра не касаясь, я, мы уже крепили вот эти вот а, доски. Крепил я, ну, непроизвольно, просто взял свой рост и на 20-15 на см буквально повыше, чтобы можно было ходить. Ну, двое-трое, не один, поэтому работа шла, в принципе, быстро. Если не ошибаюсь, по-моему, за один вечер собрали всю эту конструкцию. Ну, а теперь нужно, чтобы это все не упало. Прибег я, опять же, к той самой шпильковой системе. То есть просверливал сразу три доски. То есть две распирающие и стропилину насквозь. И потом то загоняли шпильки. Ну и да, кстати, как в предыдущем видео, мне правильно сказали, нужно было контрагайть. Ну простите, не додумался. Но никто не запрещает мне, когда весной вернусь, все это сделать. Если вы думаете, что я скрепил э, три доски на одну шпильку, и на этом все. Вы ошибаетесь. Естественно, я прибег к той же самой системе, что и в предыдущем видео. Я взял просто гвозди и еще три штуки с каждой стороны в эти же доски захерачил. То есть я уверен теперь, что никакая снеговая нагрузка, по крайней мере в моем районе, не сможет разорвать эти лаги друг от друга. Во-первых, они скреплены вверху на шпильку, посередине и дальше чуть ниже еще и распорка стоит. Единственное минус я расскажу в следующем видео. Цена, конечно, вас удивит этой крыши. Вот это уже предготов вариант. Ну как, обрешетку покажем позже. Потом я еще отдельно покажу, что внутри. Я еще внутри распором покажу. Ну покрыл, конечно же, зеленкой, то есть неумываемой мастикой. Ну а потом, как я их ровно отперил, получается верхнюю и нижнюю часть с каждой стороны я померил. Натянул нитку. И уже ровно, помню, 5,90 с каждой стороны я отперил. То есть так я сделал идеально ровную крышу. Ну что ж. Ну а здесь я уже, получается, страхуюсь. Потому что дальше будет начинаться обрешетка и пароизоляция естественно можете написать что я неправильно обернул себя это я уже понял но делать там как-то через плечо то ли восьмерка мне спасатель объяснял естественно я его не послушал вот кстати он не страхует таким образом ну к сожалению я вешал больше его если бы я упал я притянул с собой не повторять дядя лёша пытается быстро спуститься ну а теперь началась обрешетка. То есть, как э, говорил до этого, с помощью также нитки я натянул на самом коньке нитку, ну, прям вдоль конька. И с помощью рулетки мы померили с э, моим помощником Анатолием начало и конец крыши. Ну и везде ровно отпилили. Ну, и получилось с самой нижней точки начинается обрешетка. Перед началом решетки тоже подсказали. Я использовал гидроизоляцию то есть гидроизоляцию ложим а потом ложим брусок 5, именно 5 сантиметровый не тушный где от 5 до трех как мы пытались подсунуть а именно 5 см а потом уже обрешетка тоже пояснили зачем это чтобы сырости и влага которая будет уходить улетучивалось ну вот кстати недорого стоит это вся получается рейка а, вот на всю крышу по моему мне 7000 стало поэтому когда говорят что типа ну, вентиляция не нужна под крышей но за 7000 я думаю цена вопроса не стоит того поэтому я решил делать сделал также комбинированным 3 гвоздя 2 шурупа загнать их было крайне непросто вы просто не представляете мне приходилось всем весом просто давить на шуруповерт чтобы хоть каким-то чудом саморез ушел в эту доску. В од... Да. Признаюсь, в двух случаях у меня сорвался, получается, шуруповерт самореза. И я в двух местах там проткнул немножко. Ничего страшного, я потом взял кусочек этого же пароизоляции. И с помощью клея. Ну, как клея, мастиги, с двух сторон. забибошу Это предфинальный этап. А просто здесь в кадре нет Анатолия, но он там со мной он получается с другой стороны так как крышу монтирую я всю ответственность по точности брал на себя я то есть получается я ходил наживлял а Анатолий уже ходил забивал и присверливал обрешетку делал брусочком то есть мне сначала пришел лист металла я уже там мы отмерили шаг листа вот этих вот, куда крепить и уже по определенному шагу у меня он был как раз 20 сантиметров. На каждом 20 сантиметров я делал обрешетку. Говорю сразу наперед. Мы прям угадали идеально. То есть ни одного кровельного самореза я не запылил мимо. Поэтому работа была кропотливая. Два дня мы колупались этой обрешеткой, но мы это сделали. Вот эти вот мернички. Я использовал один мерник. Чтобы было прям идеально точно. Мы их отпилили три. В принципе все три улетали где-то за час, за два часа. Они все падали постоянно. Приходилось не бегать. То есть видите, я наживлял везде на один гвоздь, а в каждую доску мы сбивали три гвоздя. Один наживлял я, остальные два а мой помощник и спасатель талян а потом, ну если кому будет интересно, я могу Снять со звуком, там слышно, что он там с той стороны. Ну, видео не об этом. Вверху получилось, я уже подгонял. Как видите, натянута нитка. Вот вы хорошо видите. И не доставая нитки 2-3 сантиметра. Я под каждую, получается, планку 5-сантиметровую выпилил брусочек. То есть, чтобы потом в конце, когда ляжет обрешетка, было прям идеально ровно. А не так, что ну, где-то в пустоту, где-то не попал. Да, кстати, с крыши были проблемы и с соседом, и с соседями, и с другими улицами. Нам приходили вечером, устра устраивали скандал, почему мы шумим. Вот уже финал, пароизоляции. Да, кстати, здесь не видно, но эту пленку сейчас держит помощник. Ветер помогал мне. Пароизоляцию делал в с запасом тоже рассчитывал все. На пароизоляцию ушло 4000, поэтому отказ от нее не стал. Это не такие уж большие деньги. И как назло, в этот день пришел ветер. С помощью степлера я пытался уравнять шансы. Но как сказать, я был очень счастлив от ветра. Поэтому... Не буду показывать, как я полностью сделал. В принципе, паразоляция, пароизоляция. Ну, а теперь немножко о грустном. Да, ребят, э, к сожалению, э, я не смог снять, запечатлеть. Даже нет фотографий, где мы монтировали железо. Эти 6-метровые листы, как подымали. Там было 4 человека. Вот видите, сейчас трещина. Это вот камера разбилась. По неудачному стене обстоятельств, так получилось, что и погода была не очень и жена не фотографировала, то есть на камеру не записала, и камера разбилась. Ну и весомый аргумент, э, в принципе, если бы я бегал по крыше, когда мы монтировали железо с камерой, меня быстрее бы скинул не ветер, а тесть, и сверху бы накрыл железом. Ну а так как я не снял э, сам монтаж этого железа, то естественно и про конек, и про прилегающие части железа, то есть нет смысла ну, что-то рассказывать. Лови сосед под моим забором. Более детально а, о плюсах, минусах, а, сметы, цены, скорости я уже скажу в отчетном видео о кровле, которая будет не на следующей неделе, а через неделю. Ну что ж, с вами был самостройщик Леха. Увидимся с вами ровно через неделю. Всем хорошего дня. Пока-пока.